Эта ниша никогда не иссякнет. Одна из самых перспективных и денежных ниш – новостной канал. Городские новости, новости в сфере бизнеса, политические новости, новости шоу-бизнеса, новости в мире, новости в стране, тематические новости. Это новости медицины, техники или науки. Онлайн-новости. Это популярные сейчас онлайн-трансляции новостей. Новостной канал – очень перспективная ниша для получения дохода из канала YouTube, а правильно выбранная ниша – это гарантия успеха и получения дохода с вашего канала. Создаем правильный, уникальный и интересный контент. Я вам дам 8 подсказок для этой ниши. Сделайте контент-план. Выберите правильные ключевые слова.